Всем привет! В эфире Универ С вами Адель Шамилова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Каковы перспективы КФУ ворваться в ТОП-5100? Универ ТВ ищет новые лица телеканала. Даешь революцию законы физики, колебания пространства времени были успешно зафиксированы, а само исследование щедро вознаграждено. Не утихают споры вокруг государственной программы поддержки российских вузов 5 сток. Кто же останется в этом проекте и что произошло 16 октября, узнаете прямо сейчас в сюжете Олега Кашина. 16 октября с рабочим визитом Казанский федеральный университет посетил Валерий Катькало, корректор корпоративного университета Сбербанка и представитель Международного совета по повышению конкурентоспособности проекта ТОП-5100. Валерий Катькало ознакомился со стратегическими академическими единицами Казанского федерального университета и посетил различные объекты КФУ, такие как Центр робототехники, Центр 3D-моделирования нефтегазовых месторождений и Центр медицинской науки. Напомним, что на данный момент в КФУ функционируют четыре стратегические академические единицы: трансляционная, 7ПМиДиЦ. Островызов, эконефти и учитель 21 века. Этот визит очень важен для КФУ. Уже совсем скоро, 27 и 28 октября, в Екатеринбурге пройдет заседание Совета по повышению конкурентоспособности, на котором будет принято решение, сколько же вузов и какие именно останутся в проекте 5100. Олег Кашин, Роман Самарин, Универньюз. 15 октября делегация Университета Южной Кореи Кукмин прибыла в Казань, чтобы познакомиться с возможностями Казанского федерального сфере робототехники. Инженеринга и автомобильное Делегаты Корейского университета прибыли в КФУ для знакомства с инфраструктурными возможностями вуза в вузу, сфере автомобилестроения и робототехники, а также встретились с ректором Ильшат Мангафуровым. Встреча состоялась на площадке Инженерного института КФУ в Казани. Ректор КФУ лично представил площадку делегатам. Пока что речь идет о создании совместного центра компетенции в области автомобилестроения и автомобильного дизайна. Соответствующие договоренности были достигнуты в августе 2017 года, когда КФУ посетил президент университета Кукмин господин Ю Чису. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз. Делегация посольства Узбекистана прибыла с визитом в Казанский федеральный университет в ее главе Генеральный консул Республики в России. Главная цель – общение со студентами-гражданами Узбекистана. Какие вопросы обсуждались на мероприятии, узнаете в сюжете Артем Тупичкина. Делегация посольства Узбекистана провела встречу с гражданами своей республики, студентами Казанского федерального университета. Цель визита ⁇ обеспечение помощи гражданам Узбекистана, обучающимся в КФУ. Согласно программе, озвученной президентом Республики Узбекистан на 2017 год, 2017 год объявлен годом общения с населением, в этой связи посольство проводится мероприятие по... Изучение, углубление и помощи оказание помощи гражданам Узбекистана, находящихся в Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан. Помощь заключается в проведении консульских консультаций и глубоком изучении российских законов. Артем Тупичкин, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Геологи, физики, химики и программисты КФУ приняли участие в осеннем сезоне самой популярной интеллектуальной игры «Что, где, когда». Чем запомнился прошедший тур всем зонтакам? А самое главное, когда же состоится долгожданный финал, мы расскажем в нашем следующем сюжете.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 Команда организаторов студенческого научного сообщества SAG приглашает студентов Казанского федерального университета на игру «Что, где, когда». Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Научный мир встречает новую революцию. Ученым-физикам все-таки удалось зафиксировать колебания пространства-времени. Едва уловимые сигналы бесспорно дают основу новым открытиям. За эту революцию создателям первого в мире прибора, способного регистрировать гравитационные волны, вручили Нобелевскую премию по физике. Последние подробности научной сенсации вам расскажет наш корреспондент.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 даже всей вселенной отмечает специалист. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Если вам кажется, что стать телеведущим можно только благодаря связям и деньгам, то следующий сюжет развеет ваши сомнения. Может быть, это именно ваш уникальный шанс попасть на экран телевизора. Смотрите скорее. Универ ТВ ищет новые лица и объявляет открытый кассинг ведущих.